сам этап вылучения регистрации кандидатов прошел без источных адрозненов от минулых парламентских кампаний выборчат парламентских кампаний я нагадываю, что минавито э, про этот этап ничего нового не утрымливалось у э, опошних рекомендациях э, постановок Центра Выборкама в этой процедуре не менялись э, вот тому тут как бы мы не оцениваем, насколько спрацевало нечто новое, это нового не было. Але, але, значит, конечно, можно сказать обстановки а момент, то что в принципе это сбор, сбор подписов, отбывался у достаточно спокойной обстановки, никаких значных перешкодов для працы инициативных групп не было. Были особные моменты, особные инциденты, Лены, излучайно вырушались после оскаргов. И бы у нас нема великих подставов, говорить про то, что это там было инициалов уладами, и как бы такая вот назвать это такой компанией по пирошкоду подставу нашу грунту нема. Отзначены выпадки тем не менее, что выпадки використания администрационного ресурсу при сборе подписов этой керамі мобилизация таких подначаленных структур к шталту школов, предприемствам, которые были занаряжены на сбор подписов, на корысть кандидатов видовочно, которые правовладны. Это было. Значное часто кандидатов выручалося шляхом сбора подписов, и вот процедура этой проверки подписов – это важный момент для регистрации. По наших подликах 27% наших назиральников смогли бачить полные этапы, полные частки проверки соправдности этих подписей. Ранее такого было одиноковым выбором. Это, конечно, становится момент, мы это отзначали как становится момент, при этом все-таки важно говорить, удовлетворить, что это не весь этап проверки подписов, не от початку до конца, а полные его моменты. Э, этих становочек 27% все таки э, далека до идеала. и это нужно делать и это будет нашим потребованием э, у вынековых рекомендациях после выборов э, по-перше большая активность в с последними кампаниями выборчими была у, по получению кандидатов э, когда в 2008 году получалось 365 кандидатов у 2012 году 464 кандидаты то зараз 630 кандидатов и так само при, при большей активности в улучшении мы от поставляючи либовы бачим меньше uh, узровень отмова в регистрации кандидатов в uh, 2008 было 23соткиов у 2012 было амаль 20, 25 от соток одного и 14,8% меньше 15% у этой компании.